благоустройства мы его начали два года назад мне кажется он у нас очень хорошо получается и мы будем его продолжать для того чтобы благоустраивать все территории мы на сегодня благоустроили порядка 80 дворовых территорий это незначительный объем для нашего города тем не менее этот марафон мы продолжим то есть в целом вот все что мы говорим и делаем делаем именно для того чтобы жителям было комфортно проживать потому что когда я рассказываю вам о цифровой экономике, о цифровой инновационной модели управления развитием территории, а мы с вами идем по лужам и там, где нет асфальта, вы, наверное, не поймете, для чего нам нужны цифровые технологии, если мы не можем элементарно комфортно себя создать здесь, сегодня и сейчас.